Доброго времени суток, уважаемый друг. Приветствую вас на третьем уроке своего тренинга. Вот это технический урок, такой финальный урок, в котором я расскажу, покажу схему сокращения ссылок. Покажу ее по методике, которая с моей точки зрения наиболее точно соответствует партнерским продажам. Потому что все-таки строительство, развитие каких-то бесплатных ресурсов, это все реально хорошо. Но это все уводит от главной задачи. Поэтому, с моей точки зрения, вам, как людям, которые хотят зарабатывать, не развивать какие-то свои источники трафика, а в первую очередь нужно осваивать профессиональные инструменты для обработки трафика. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, именно идти по пути работы с трекерами и в этом уроке как раз вот всю эту схему я покажу Итак, шаг номер один что вы должны были уже сделать зарегистрировать хостинг и домен у интернет провайдера интернет хостинг центр как это делается у нас есть подробный видеоурок покупка хостинга и домена этот текстовый файл со всеми ссылками доступен в дополнительных материалах я не буду здесь рассказывать чтобы не затягивать урок как Регистрировать хостинг, как вы понимаете, отвечу только наиболее часто задаваемые вопросы. На кого регистрировать хостинг? Почему-то люди не хотят светиться. А Друзья, если вы не хотите светиться, вам нужно в поиске Яндекс написать скан паспорта, взять любой паспорт, резидента России лучше, и на него зарегистрировать и хостинг и домен. Убедительная просьба, когда вы регистрируетесь, правильно или полностью заполняйте все поля. Никто ваши паспортные данные проверять не будет. Но поля должны быть заполнены верно, иначе хостер будет вам выдавать такие вопросы, что некорректно, несоответствие и так далее. Не спешите, делайте в соответствии с инструкцией, которая у вас есть. Тут все достаточно подробно и понятно, и будет вам счастье. Отмечу еще один очень важный момент, связанный с настройкой DNS серверов. Вот После того, как вы купили хостинг, после того, как вы купили домен, Пожалуйста, обратите внимание, что на страничке параметры, на страничке NS-сервера это можно настроить сразу же во время покупки, у вас должны стоять, использовать серверы заказа такого-то вот если вы это выберете у вас пропишутся вот именно такие правильные DNS сервера, вам необходимо будет нажать кнопочку изменить и опять же будет вам счастье, если у вас будут прописаны, вот как это делается по умолчанию, использовать сервера NS, то ваш домен никогда не будет отображаться то есть вы будете набирать в адресной строке. Я сейчас вам приведу пример, как это будет выглядеть. Вот исправлю сейчас имя домена, например, добавлю единичку какую-нибудь, и у вас всегда будет что-то вот подобное, что домен не найден, то есть долго будет идти поиск, и потом вот такое сообщение «Хы, нам не удалось найти этот сайт». Это говорит о том, что либо DNS еще не обновились и нужно подождать, либо они прописаны не верт. Время по изменению DNS у интернет-хостинг-центра от 2 до 72 часов, но чаще всего за 5-6 часов они меняют. Но прежде чем писать вот техподдержку в онлайн, видите, задавать им какие-то вопросы, вы все-таки зайдите в параметры NS-сервера и убедитесь, что у вас стоят именно вот такие сервера, как у меня сейчас на экране. Значит, после того, когда DNS пропишутся то есть вы опять же возьмете, скопируете адрес, этого сайта в адресную строчку и он у вас начнет отображаться что у вас появится вместо вот такой страшной надписи у вас появится синенький такой кружочек и там будет написано типа приветствую там хостинг-центр такое это говорит о том что все dns прописались и теперь можно переходить к настройке трекера как я уже говорил я вам даю подробный видеоурок урок по настройке и по обзору личного кабинета трекера спа трекера от биржи м1 шок. убедительная просьба посмотреть его внимательно особенно вторую часть там где рассказывается о личном кабинете вам будет очень многое понятно и ясно для чего как использовать этот шикарный инструмент который вам однозначно будет пригодиться если вы займетесь профессиональным привлечением трафика кто хочет может настраивать трекер сам Поверьте, задача этого курса не набрать себе рефералов в каких-то биржах и СПА, потому что у меня люди очень часто спрашивают: Игорь, где ваши реферальные ссылки, там на глоопарт, на Джазклик? Нет, народ, мне это абсолютно не нужно. Даже не подогнать каких-то клиентов Владу. Потому что моя рекомендация все-таки на первом этапе, у кого нет технических навыков, обращаться к Владу, к Владу Петрову, то есть человеку, с которым мы. Совместно, продуктивно, реально работаем. Влад вам за 200 рублей настроит трекер. Почему я рекомендую Влада? Я вот об этом, может быть, не так четко сказал в предыдущих уроках. Даже не из-за того, что он вам это сделает быстро и профессионально. Нет, не из-за этого. Дело в том, что у СПА трекера, это, конечно, шикарный инструмент, но у него автоматически не прописывается увод ботов. И вот Влад вам пропишет... Вот ботов. Я вам покажу, как это выглядит на страничке трекера, потому что если вы даже самостоятельно установите этот трекер, вам не удастся прописать ввод ботов. Вам нужно будет копать, искать дополнительную информацию, искать эти адреса, с которых заходят боты. Ну, то есть это лишняя реальная работа. И поверьте, друзья, установка трекера не делается не то, что каждую неделю, не то, что каждый месяц. То есть, если вы его раз установили на свой хостинг, который вы купили, он у вас там будет стоять, пока вы им пользуетесь. Я считаю, что для партнерских продаж это не самый главный навык, на который нужно тратить время и силы. Значит, почему Влад делает его за смешные деньги, за 200 рублей? Не из-за того, что человек с компетенцией Влада может вот размениваться на такие ну, копейки. Причин тут две. Ну, Во-первых, Влад человек очень порядочный и мы с ним достаточно давно работаем и он вот старается чем-то мне вот как-то помочь. Ну и людям, которые у меня учатся. Но Дело в том, что Влад не делает это руками. Влад профессионально занимается разработкой шаблонов на Зинобостере. Это инструмент, который позволяет любую работу, которую вы делаете руками в браузере, автоматизировать. Причем, если это работа рутинная, повторяющаяся, не требующая никаких там логических крутых размышлений, то все это спокойно можно отдать шаблону на Зинопостер, и он все это сделает. Влад запускает шаблон, и все происходит очень быстро. Но, как вы понимаете, любой шаблон... Он под что-то заточен, то есть вот шаблон Влада заточен под интернет хостинг центр. Поэтому я вам и рекомендую, пожалуйста, покупайте хостинг здесь, и тогда вам Влад быстро что-то сделает. Если вы покупаете хостинг в каком-то другом месте, вам придется ну, с Владом договариваться, как делать настройку трекера под Ваш какой-то сторонний хост. Итак, что вы отсылаете в лад? При регистрации хостинга вы, естественно, заводите почту, и на эту почту вам приходят несколько писем. Вот Первое письмо это доступ в личный кабинет. Вот Данные вашего аккаунта вы тоже можете выслать Владу. Это первое. Но самое главное вот это письмо это активация SPI-менеджер, то есть панели управления хостингом. Вот Данные из этого письма вот из этой части, то есть, где написан пользователь, его пароль, ftp сервер вот эту вот часть нужно обязательно выслать влад потому что без нее никаким образом он не сможет вам сделать настрой указать домен на который будет происходить установка трекера вот в моем случае он устанавливался на SPA 36 и для того чтобы он вам сделал все под ключ Пожалуйста, вышлите ему свою реферальную ссылку на тот товар, который вы собираетесь продавать, который вы выбрали. Ну, я вот вам покажу, что высылал Владу я. Записывая этот видеоурок, я все решил вот на себе протестировать, чтобы ну, все было по-честному. Да? Я ему даже вот отправил почту, на которую регистрировал данные от личного кабинета, видите, данные от FTP. Все. Что происходит далее? Влад еще тут задает такие вопросы, куда уводить ботов. Можете смело сказать, что куда хочешь. Когда ваш трекер будет готов, Влад высылает вам вот такие данные. Это вашу уже ссылку, реферальную сокращенную через трекер. Сразу хочу сказать, люди, которые даже с трекером не хотят разбираться, хотя, с моей точки зрения, это будет очень большой ошибкой, вы можете сразу же переходить к шагу номер три – это сокращение TSL. Но это будет очень большая ошибка, потому что все-таки основная задача этого тренинга – это дать вам полезные знания. Я вам постараюсь эти знания дать именно в доходчивой, понятной форме. И все-таки элементарные действия с трекером вам придется делать. Далее Влад вам высылает адрес на вход в трекер, вот адресная строка, и высылает логин и пароль. Вот это вот самая важная информация, которая вам нужна для того, чтобы войти в панель вашего трекера. Вот я вам сейчас все это покажу. Вот данные, которые мне высылал Влад. Данные для входа в трекер копирую. В отдельной вкладочке вставляю эту ссылку. Меня запрашивают, введите e-mail и пароль. Я их опять же копирую из тех данных, которые дал мне Влад. Он вам создаст и почту. То есть, ну, все делается под ключ. Сюда копирую адрес почты и копирую пароль. И вхожу. Сохраняю. Пароль для того, чтобы потом легче заходить в трекер, рекомендую сразу же сделать закладочку в панели закладок. Если вы внимательно посмотрели ролик от СПА трекер, то вам уже многое понятно будет по личному кабинету. Друзья, какую ошибку совершают многие новички? Они, ну, особенно новички, возрастные. Уверен, что все-таки мои тренинги и моя целевая аудитория – это люди думающие. Наша проблема в чем? Мы слишком долго готовимся. Мы считаем, что нужно все делать очень хорошо, качественно, грамотно и так далее. Друзья, пожалуйста, не допускайте такой, не скажу, ошибки, но это все-таки не совсем правильный подход. Да, конечно, по SPI-трекеру в разделе документации просто немерено какой-то информации, которая вам потребуется. Да, конечно, можно это, блин, все прочитать, все изучить, все законспектировать, да, сломать себе голову, узнать кучу полезной информации, кучу новых терминов и так далее. Но, народ, давайте все-таки все делать по этапу. Наша сейчас задача научиться на начальном уровне работать с трекером. И ваши вкладки, которые вам потребуются, это оферы и ссылки. Вот пока с двумя этими вкладочками работайте. Причем работайте вот на том уровне, который я вам сейчас покажу. Да, если у вас уже есть опыт, вы можете там что-то наворачивать, но те, кто видит трекер личный кабинет в первый раз, пожалуйста, не делайте никаких лишних телодвижений, потому что опять же это вас уведет от основной цели привлечение трафика и естественно зарабатывания денег. Что нам потребует? Вкладка номер один это оферы. Она у вас уже не будет пустой. Обратите внимание все оферы, ну то есть все товары с которыми вы работаете, их можно разбивать по категориям но ну, вот Влад вам, скорее всего, это у всех так будет, потому что делает шаблон создает категорию с таким понятным названием 1, 2, 3. Вот если вы выбираете эту категорию, вы увидите эти офферы, которые вам создал Влад. У вас однозначно будет офер, который называется NewBot. И куда они будут уводиться? То есть они уводятся на YouTube. Ну вот я попросил, пусть они идут на YouTube. Далее он вам <coughs> добавит офер ваш. Здесь будет скорее всего офер с названием New и ваша реферальная ссылка, которую вы ему дали. Все остальные оферы вы можете добавлять самостоятельно. Как это делается, показано в ролике от M1Shop. То есть про писывайте название оффера по-английски, вставляете свою реферальную ссылку и добавляя и нажимаете на кнопку добавить. Офер появляется вот в этом списке. Вы всегда можете менять категорию оффера, то есть если вы создадите новую категорию, его можно куда-то перекидывать и его можно удалить, если вам реально не нужен. Вот сейчас у меня три оффера созданы. Так как это все продукты мои, это не реферальные ссылки, то есть они достаточно короткие, видите. То есть первый офер это мой тренинг, ведущий на страничку моего тренинга систем 361. Второй офер это офер по акции по испанскому и третий офер это ведущий на главную страницу моего сайта языковой школы. Так как это сайты мои, поэтому у меня нет никаких реферальных ссылок, но здесь может быть что угодно там со всеми этими крокодилами, которые вам выдает спиа бирже, то здесь абсолютно не важно. Длина этой ссылки. Вот только одна единственная более-менее длинная ссылка. То есть офферов вы можете заставать сколько вам нужно, разбивать их по категориям, удалять, когда они вам не нужны. Ну, то есть выполнять действия, которые вам нужны по сортировке. Надеюсь, это понятно. Следующая наиболее важная страничка – это страничка ссылки. Вот здесь Влад вам уже сделал настроенную ссылку и вот именно с этой ссылкой вы и будете работать то есть нам нужно будет добавлять нужные оферы здесь вот если вы щелкните на эту ссылочку как раз сделано то что вы сами сделать не сможете здесь как раз вот прописано увод ботов видите Адреса, с которых заходят боты, и куда их уводить. То есть они уходят на офер New боты А если вы помните, New bot – это переход как раз на YouTube. И вот всех ботов, которые заходят вот с этих вот адресов, трекер уводит на YouTube. Ботов с ВК тоже уводят на YouTube. Ботов Google, ботов Facebook тоже уводят на YouTube. То есть вот эта та часть, которая вообще-то является эксклюзивной, я вам очень прошу вот эти адреса никому не светить, потому что это реально дорогого стоит. То есть это получаете только вы. Ну а все остальные люди идут на выбранный вами сейчас офер. То есть в моем случае сейчас выбран офер SIS. Это мой тренинг. То есть если вы нажмете на ссылочку, появляется та ссылка. Ну именно вот эту ссылочку вы получаете от Влада вот она, эта ссылка. Она у вас не будет меняться. Вот обратите внимание, вот кто немножко хотя бы разбирается, смотрите, друзья, чем, чем хорош трекер. Ссылка у вас не будет меняться, но она у вас будет вести на разные оферы. Я вот сейчас нажал вот на этот значок, посмотрите, и вот мне показали, куда сейчас ведет ссылка. Например, вы добавили новый офер на страничке оферы. Вот категорию 1, 2, 3 написали какое-то название. Ну, например, вот этот вот офер, который ведет на акцию Полиглот. Захожу в ссылку, выбираю вот эту Владовскую настроенную ссылку, опускаюсь вниз, все остальные, то есть все нормальные, живые люди. И я теперь говорю, что, пожалуйста, веди мне на N1. Нажимаю «Сохранить», вижу, что появилась галочка, то есть все отлично сохранилось. Нажимаю на ссылку и нажимаю «Посмотреть». И смотрите, теперь та же самая ссылка, она абсолютно никаким образом не поменялась, но ведет уже в совершенно другое место. Ссылка осталась та же, вот она эта ссылочка. Кто понимает, для чего это нужно, можете прям использовать. Хотя, сразу хочу сказать, что этот инструмент можно использовать и во благо, и во зло. Ну, например для каких целей, говорить здесь не буду. Не хочу, чтобы меня там в чем-то обвиняли. Но когда вы поработаете, скажем так, с рекламными кампаниями, вы поймете, что это реально очень крутой инструмент. И многие люди, которые там рассказывают, как они блин, легко обходят модерацию, делают из этого какой-то тайны. Вот если вы понимаете, как работает трекер, вы поймете, что это все очень просто. Так, значит, что мы получили? Мы получили ссылку на наш офер. Вот еще раз покажу, нажимаю на значок ссылки, и вот эта ссылка. Вы ее копируете, но еще раз повторюсь, вам ее дает уже Влад. Эта ссылка абсолютно у вас неизменная. Вот посмотрите, я специально их скопировал, чтобы вы убедились в том, что ссылка не меняется. Но вы можете менять оферы. Круто, да? Теперь, что мы делаем дальше с этой страшной ссылкой? Мы эту ссылку... Должны сократить. Нет, если вы будете использовать платную рекламу, вы можете сразу же фигачивать в настройки рекламной кампании. Но, так как мы с вами продаем именно в социальных сетях, то вот такая ссылка, она, мягко говоря, напугает людей однозначно. Поэтому такую ссылку размещать в посте нельзя, ее нужно сокращать. Как это нужно делать? Это нужно делать через свой хостинг и домен, потому что это... Работает 100%, работает стабильно И никаких проблем с этой переадресацией у вас не будет То есть не надо будет списываться с этой тупой поддержкой 2 домен, Что-то там их объяснять, ждать их -то непонятных ответов Потому что услуга перенаправления, о которой я рассказывал Это, конечно, реально просто Это может быть дешевле Но нестабильно, как вы, наверное, уже поняли Если вы пробовали с ними работать И все-таки ограничения То есть вы можете сделать только одну уникальную ссылку Через свой хостинг вы можете сделать нужное количество вам ссылок и я вам покажу как но друзья для того чтобы сокращать ссылки вам потребуется еще один домен то есть сокращать ссылки через домен на который у вас установлен трекер, я бы вам не рекомендовал пожалуйста купите еще один домен назовите его как хотите но лучше в соответствии с вашим оффером и именно через него сокращать значит как это делается В дополнение к уроке есть ссылка на урок как сокращать ссылки через свой домен. вот вот эта страничка что нам нужно сделать в первую очередь вы скачиваете индексный файл в котором именно код редиректа то есть нажимаете на ссылку которая ведет на яндекс диск и скачиваете вообще крохотный файлик вот такой вот выбираете сохранить он у вас скачивается на ваш компьютер если у вас настройки никакие не изменены то он скачивается в папку загрузки вот он файлик индекс вы его пожалуйста берите и скопируете в какую то папку которую вы легко найдете. Ну, Например, я сделал папку, назвал ее 1.1 на диске D и сюда скопировал этот индексный файл. Следующий шаг. Мы берем нашу ссылку, которую нам сделал трекер. Вот она, эта ссылка. Копируем ее. Только копируем полностью, захватываем все. Теперь нам нужно войти в редактирование этого файла «Индекс». Что мы делаем? Мы правой кнопочкой по нему щелкаем. Если на вашем компьютере установлена замечательная программка «Блокнот++», выбирайте именно ее. Если у вас ее нет, выбирайте «Открыть с помощью» и ищите программу «Просто блокнот». Открывайте другие программы пусть он вам показывает, какие другие программы есть, ищите блокнот. Это текстовый редактор. Но рекомендую все-таки на компьютер установить блокнот++ и работать с ним. Вот я именно через него вам сейчас покажу. Открывается этот файлик, и благодаря блокноту++ он вам подсвечивает код, делает его более понятно. Что вам тут можно поменять? Во-первых, вы можете поменять название, что у вас будет отображаться, при загрузке вашей странички вот в адресной строке, то есть вот здесь, что у вас будет писаться. Пишите, конечно, по тематике вашего оффера. Поменяли. Далее, что мы делаем. Вот тут у вас будет ссылка. Скорее всего, она вас будет вести на партнерку Сергея Грань. То есть, когда я записывал этот урок, я продвигал партнерку Сергея Грань, заработал там все-таки очень хороших денег, потому что был такой крутой оффер, хорошо он продавался. И вам вместо ссылки Сергея Грань необходимо скопировать вашу ссылку только пожалуйста ничего лишнего не удаляйте никаких апострофов ничего только саму ссылку то есть вот эту нашу ссылочку мы берем и все выделяем и копируем Но у меня она уже скопируем нажимаем на кнопочку сохранить и закрываем блокнот плюс плюс и так файлик индексный мы с вами создали что делаем дальше в наших дополнительных уроках я вам записал как использовать замечательную программу Фазила? Это программа, которая позволяет быстро заливать информацию на хостинг и работать с хостингом. Урок номер три. Вот эта программа Файзила, она у меня уже установлена. Уже создано соединение с моим хостингом в соответствии с теми параметрами, которые я забираю из писем, вот из этого письма. Но опять же, в видеоуроке все достаточно подробно расписано, как это настраивается. Я выбираю нужное мне соединение. Вот тут у меня несколько хостингов, как вы понимаете. Несколько заказов, с которыми я работаю. Вот заказ треки. Я к нему подключаюсь. Не обращайте внимания на что-то. Выбираю папочку ww. И вот мои два созданных файла, которые у меня в заказе. Первый домен это spa36. Смотрите, вот он он. На него установлен трекер. Пожалуйста, здесь ничего не удаляйте, иначе трекер перестанет работать. И вот еще один домен, который я создавал именно для сокращения. Вот он. В этом домене сейчас лежит какой-то сайт. Кажется, это тестовый сайт, который мы делали для нашего друга из Америки, который, как ни странно, продвигает продукт по России. Вот он. Вот, вот он сайт. Видите, вот он лежит по адресу обезнет точка я сейчас возьму файлы этого сайта создам тут папочку на диске своего компьютера и в эту папочку скопирую все файлы этого сайта ну он мне еще пригодится ой извините выбрал прижал shift то есть щелкнул на первый файл прижал shift выбрал и нажал правой кнопочкой скачать и теперь все файлы с хостинга качаются мне на компьютер видите происходит очень быстро Теперь на хостинге нажимаю Delete и все их удаляю. Все. Обратите, что произошло. Вот если я сейчас обновлю страничку этого сайта, который мне только что нормально отображался, да, там ничего нет. Видите? Папка пустая. Все, кирдык. Нечему отображаться, потому что тут и ничего нет. Теперь я беру в эту папочку и скопирую наш уже отредактированный крутой индексный файл которым лежит код редирект. Обратите внимание, как теперь это будет работать. Я нажимаю обновить. И меня сразу же перекидывают на страничку акции по испанскому. Круто? Круто. Теперь посмотрите, что я сейчас сделаю. Я войду в наш трекер. Войду в раздел ссылки. Выберу нашу настроенную же ссылку с уводами ботом. У меня стоит акция offer N1. Это акция по испанскому. Я выберу offer system нажму сохранить. Это мой офер по партнерским продажам. Теперь, если я снова зайду на домен, через который я делаю редирект, вот скопирую его в адрес. Обратите внимание, здесь уже отображается совершенно другая, другой офер. Опять же, вхожу в настройки своего трекер домена, выбираю другой офер, например, «Offer new, нажимаю сохранить. «Offer new это у меня Наша главная страничка полиглот Опять же, копирую адрес домена, через который я осуществляю редирект. И у меня уже по той же самой ссылке открывается совершенно другой сайт. Значит, я вам дал код редиректа. Есть код от iframe. А чем они отличаются? Код редиректа – это в адресной строке меняется адрес сайта. Видите, я сюда копирую в начале вот такой вот адрес. Нажимаю Enter. Происходит редирект, и меня перенаправляют на сайт Polyglot. Есть более интересный код, это код iFrame. В нем доменное имя не меняется. Вот Если бы я использовал iFrame, здесь бы так и остался, abus.ru. Но так как боты у нас отсекаются, в принципе, что мы используем, редиректы или iFrame, нам как бы глубоко пофигу. Но, друзья, что мы с вами сделали, когда скопировали вот этот индексный файл с редиректом, а в корневую папку домена обуз. То есть мы можем теперь использовать только один вариант ссылки, ведущую на главную страничку Abus. Если вы будете в своих социальных сетях кидать вот только вот такую ссылку, и будете делать это массово, через какое-то время вы привлечете внимание роботов социальных сетей. То есть ссылку нужно рандомить, чтобы ссылки в разных постах были разные. Если мы с вами используем услугу перенаправлению 2 домен, то максимум мы можем сделать только вот одну вот такую ссылку. Если мы с вами работаем через свой хостинг, мы этих ссылок можем наделать очень много. Все они будут вести на нужный нам оффер, но внешне они будут абсолютно разные. Вот смотрите. Вот красивая ссылка, которая ведет на главный наш домен. Она у нас одна. Я хочу их рандомить. Я опять же открываю фазилу, вхожу в папку «Абуз» и начинаю в этой папке создавать каталоги. Каталоги называть, естественно, английскими буквами, ну, например, что-нибудь «К1». Лучше, конечно, давать какие-то осмысленные имена – ну, например, раз я рекламирую э, языковой сайт, я буду писать поли-Г1. Poly Поли-Глот-1, да? Возьму сейчас, скопирую, чтобы не набирать в следующий раз. Вот создалась папка поли-Г1. Я в эту папочку копирую наш индексный файл. Скопировал. Далее, создаю еще одну папку. Называю уже поли-2. Создаю еще одну папку, называю поле 3 и так далее. То есть количество этих папок ну, зависит от вашей настойчивости. И в каждую из этих папок я копирую индексный файл. Вот так вот. То есть что я получил? Несколько разных ссылок. Вот Первая ссылка через главную страницу. А все следующие ссылки у меня будут выглядеть вот так. Ну, я что-то не поле написал, а S поле. Вот так, вот так и так далее. Все эти ссылки ведут на нужный вам офер. Вот я беру эту ссылочку и копирую опять же в адресную строку. Видите? Тот же самый сайт, тот же самый офер. Беру другую ссылочку. Копирую его опять же в адресную строку. Опять же тот же самый сайт. Для чего мы это делаем? Вот чем больше вот таких вот ссылок создадите, тем меньше вероятность того, что ваши посты с такими ссылками будут банить. В каждом посте вы размещаете какую-то свою уникальную ссылку. А вот если вы пользуетесь средствами автоматизации, тем же самым SMM-комбайне, в комбайне можно использовать так называемый файл макрос, в который вы загружаете вот в столбец. 100, 200, 300, 400, 10 тысяч ссылок. И комбайн просто-напросто берет эти ссылки в рандомном порядке и добавляет к, к тексту вашим постам. Вот когда вы делаете массовый какой-то посев, вот по-другому, чтобы вашу ссылку не банили, но работать невозможно. Конечно, руками можно сделать 10, 15, 20, но, может быть, кто-то сделает и больше ссылок. Если мы говорим о каких-то серьезных средствах автоматизации, об использовании того же SMM-комбайна, о котором я однозначно в этом тренинге более подробно расскажу, то, конечно, руками вот такую рандомизацию в Файзиле, понасоздавать руками столько каталогов, но сделать очень сложно. А как же тут поступать? Я бы вам рекомендовал опять же пойти по пути, по которому вы уже к этому моменту прошли. То есть вы можете опять же обратиться к Владу. У Влада есть даже не один, а несколько шаблонов, которые создает вот эти рандомные ссылки. Единственное, чтобы вам не покупать там дополнительный сервер для создания этих ссылок, обратитесь к кладу, чтобы он вам создал ссылки на уже купленном вами хостинге, но на другом домене. То есть такой шаблон у него есть, он его уже тоже сделал. И что вы получите? Вы получите кучу нужных вам ссылок, которые вы можете использовать у себя в средствах автоматизации. Итак, друзья, вот на этом но с моей точки зрения уже достаточно длинный урок я закончу я вам рассказал схему по которой бы работал бы я и по которой я работаю потому что эта схема никуда нас не уводит то есть она ведет к нас к тому что вам нужно в первую очередь научиться делать это к управлению и привлечению трафика без всяких ответвлений без всяких сайтов Создание сайтов, групп, ВКонтакте и так далее. Потому что все-таки партнерские программы – это, в первую очередь, понимание целевой аудитории, грамотный подбор товара, который закрывает их боли, и, конечно, трафик. И инструмент управления трафиком. Итак, друзья, если у вас что-то непонятно в этом уроке, пожалуйста, пишите. Я буду дозаписывать, задавайте какие-то вопросы лично мне ВКонтакте. А лучше, конечно, звоните в Вайбер или в WhatsApp. Мои контакты будут вот здесь вот на экране, потому что мне голосом общаться проще. С нового 2018 года я однозначно возобновлю вебинар обратной связи. Приходите, задавайте вопросы, буду отвечать. Всем спасибо, не прощаюсь.